Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео я расскажу о новом интересном проекте. Проект называется Климатос. Это проект очень свежий. Он появился буквально, я не знаю, 3-4 часа назад. Проект я уже изучил. Проект довольно-таки достойно выглядит. Все у них красиво оформлено. У команды разработчиков сразу понятно, что у них есть средства на старт. Но тем не менее, как бы у них будет при идти еще и мастернот. В этом проекте я больше чем уверен, что это будет низко Как видите, да, там типа инвестируйте в лучший мир, пишут. А, можно купить сразу а, эти мастерноды. И в принципе у них есть белая бумага. Все у них готово. Так, давайте посмотрим по проекту. Изучим, что у нас к чему. Это как бы инвестиционная платформа каждый сможет инвестировать э, в их проекты и внести свой вклад, скажем так, в лучший мир. А именно, то есть они, сейчас я вам вкратце здесь расскажу, как это все будет полностью выглядеть, э, проекты основаны на цепях устойчивого развития Организации Объединенных Наций, то есть Sustainable Development Goals. То есть они сделали себе 17 шагов, которые, в принципе, это все будет работать. Все будет работать через блокчейн. То есть как бы зеленая Земля, ребята заботятся об экологии, о том, чтобы все это было дешевле, удобнее, солнечные батареи. То есть как бы солнечная энергия. Зеленая энергия, это как бы сами вы понимаете, одна из лучших, скажем так, в мире. Они хотят как бы, сделать, чтобы были почти везде солнечные батареи для дома. То есть Это опять же переходить на более чистый продукт, на экологию, меньше выбросов, меньше отходов. То есть блокчейн у них будет построен, скажем так, назовем его как зеленый блокчейн. Ну, особо сейчас грузиться не будем. Ну, в общем, что у нас как бы здесь написано в фрации. Организация объединенных Нации, поставила перед собой цель как бы улучшить мир как я говорил да поставили перед собой 17 целей 17 целей скажем так устойчивого развития ну в принципе я считаю что если они с реализацией хотя бы солнечных батарей справятся это уже будет очень огромный шаг посмотрим как это конечно все будет полностью работать на 100% не именно как блокчейн, а как мы сможем на этом заработать, а как именно заработает их не сама система, потому что я больше чем уверен, что на данном блокчейне можно будет заработать неплохие деньги. Так видите, да, первоочередные задачи у них являются, это седьмое, это, получается, чистая энергия, потом девятое и одиннадцатое, это энергосберегающее жилье, также более дешевое жилье, меньше пищевых отходов, то есть отсутствие голода, это второй девятый шаг. Они как бы для себя поставили определенные цели, которые они хотят достичь с помощью данного блокчейна. Ну и партнерские отношения для достижения, скажем так, полностью всех 17 целей. Так, ладно, я так понимаю, вас немного, видимо, нагрузил уже самой идеи данного блокчейна. Давайте перейдем к самому сладкому, как мы сможем на этом заработать. А, есть кошельки, Windows, Mac, да, Linux и файлы на GitHub можно полистать. С этим у нас все понятно. Кошельками мы, как обычно, останавливаться не будем. Здесь ничего сверхъестественного мы не увидим. А, также, сама команда, это, как я говорил, Три человека, это три энтузиаста, предпринимателей скажем так, с техническим и амбициозными опытом, которые, ну, видимо, ребята уже в бизнесе шарят, что почему появились бабки, решили развиваться дальше. Мы так понимаю это три друга скинулись и решили замутить интересный проект как бы и для земли полезно для всех инноваций это всегда очень хорошо и как бы для себя тоже в дальнейшем этом заработать как видите да на каждую есть ссылка на сервис link э можно каждого человека проверить посмотреть кто он и что он так, ну, с этим я уже как бы здесь рассказал проект только запустился информация сейчас только заполняется Наполняется проект информации Так что скоро будет все остальные ссылки На данный момент у нас уже есть Твиттер, есть дискорд Там очень отзывчивая администрация Которая всегда а, Ответит и поможет Но ну, давайте посмотрим На саму спецификацию монет У нас здесь идет Алгоритм Quark мастернода а, Всего 50 миллионов монет На прямой идет 750 тысяч это небольшой премайн относительно общего количества монет. Я думаю, этих денег им должно хватить для реализации э, самого проекта. Также время блока 60 секунд. Ну, порты нам не особо нужны. И на одну мастеранду нам надо 1000 монет. Как видите, да, награда за блок небольшая будет. И распределение будет идти 20 на 80. Первый блок это как обычно на всех проектах идет примайн, то что не забирать. и со второго блока начинает уже в принципе сыпать нормально. Также что еще, можно будет напрямую прям сообщение написать, возможно какие-то партнерские отношения наладить, либо предложить что-либо, может их это заинтересует и как-то попадете в команду. Ну переходим к самому интересному, переходим и к пресейлу. А на прицеле у нас получается одна мастернода стоит два биткоина. Ага. Всего будет продано сорок мастернод. Как бы сорок мастернод а, по два биткоина при текущем курсе это у нас получается примерно двести восемьдесят плюс-минус тысяч долларов, даже немножко больше, двести восемьдесят восемь, восемьдесят пять. Конечно, это большие деньги, но для реализации таких планов, как они замыслили, задумали, в принципе, этих денег для старта должны немного хватать. Хотя бы даже на солнечные батареи, так как они стоят очень больших денег. Но мастерноду как бы, покупать там особого вас труда не составит. Через CoinPayments работает. Просто вписывайте свои данные, покупаете мастерноду, максимальное количество можно купить себе три мастерноды. Да, цена конечно большая. Два биткоина это блин 70 долларов, как ни крути. Но тем не менее. Это может себя окупить и окупить очень хорошо. Ну, для начала, по крайней мере, можете попробовать пост не знаю, прикупить меньше монет. Ну не знаю, конечно, мастер это круто. Может скинемся, сделаем шары ноду. Э, там в дискорд канале каком-то замутим просто будут монеты у каждого каждый по понемногу скинется и будет у нас нода ладно, с этим мы разберемся сейчас у нас белая бумага белую бумагу мы вкратце посмотрим да? у нас тут белая бумага на 19 страниц идет но я думаю, как обычно это заняло очень много времени кому интересно, можете ознакомиться но все будет ссылочки в описании мы идем дальше, попадаем мы на Bitcoin Tower, как я и говорил, проект появился совсем недавно, то есть здесь точно такая же информация, как и на сайте, просто в вырезанном формате, чтобы человек мог быстро и доступно все понять и быстренько пойти ознакомиться с проектом. Видите, да, просмотров еще мало, а, время как-то неправильно, не знаю, лично у меня оно здесь идет, но тем не менее могу сказать, что проект появился совсем недавно. С этим ознакомились. Попали мы на их, скажем так, социальную сеть. Как видите, да, все только в разработке, все только запустилось, все только начинает работать. Twitter пока пустой. Создано так первый, первый пост. Но я думаю, твиттер у них в принципе неплохо будет раскручиваться. Мы на них обязательно же подпишемся. Уже два фолловера. Так что я надеюсь, что с этим проектом все зайдет. По крайней мере, идея его проекта уже интересна. Они пытаются сделать мир лучше и сделать как можно комфортнее. Лично меня это уже заинтриговало. Мне это уже интересно. А, кстати, они уже оплатили мастернодоранг мнранг. Сообщение было в Discord. Так что посадитесь в дискорд. Я думаю, проект будет очень-очень быстро развиваться. И климатос займет свое место. Я думаю, через два-три месяца он будет уже на CoinMarketClub. Так давайте мы еще немножко вернемся назад. Что я хотел еще дополнить? Насчет белой бумаги, да, я вам говорил, можно ее почитать, можно ее скачать. Также дорожная карта, да. Идет пресейл, запуск самой компании начнут они там с 3d print они мутить всякую такую свою движуху интересную и самое главное это февраль В феврале уже будет э, э, скажем так биржа ну а по дорожной карте дальнейшей мы особо сейчас заглядывать не будем нам интересно как они сейчас полностью запустят свою компанию как это все будет работать посмотрим на их листинги и какая будет у них первая биржа но я думаю биржа будет не хуже чем крипто а возможно даже и лучше так что ждем следим смотрим за новостями залетайте в дискорд я думаю там поучаствуйте каких-нибудь в баланке ареадропах и я думаю сможете на этом заработать неплохую копеечку ну а пока меня там все, так что давайте, пишите свои вопросы в комментарии, поддержите видео лайком, подписочкой на канал, давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.